Наступила осень, сезон пиджаков. Трудно чем-то обыграть повседневную куртку. Но знаете ли вы, что ключ номер один к великолепно выглядящему повседневному пиджаку? Правильная посадка. Отличный облегающий жакет подчеркнет ваш силуэт, но есть и обратное. Надев плохо сидящий пиджак, вы будете выглядеть неряшливо и мешковато. Томас из Realman Real Style здесь, чтобы помочь вам. Сегодня я собираюсь показать вам 5 областей, которые нужно учитывать при выборе идеального пиджака. Первое, на чем следует сосредоточиться – это плечи. Та часть тела, ширину которой нельзя изменить. Никогда не покупайте одежду, которая велика вам в плечах. Шов куртки должен располагаться на краю вашего плеча, где заканчивается плечевая кость. Если шов поднят до плеча, нужен размер побольше. И если плечевой шов свисает с руки, то нужен размер поменьше. Второе, на чем следует сосредоточиться – это туловище. Ребята, не носите мешковатую куртку, иначе будете похожи на воздушный змей. Подходящая куртка сделает ваши плечи массивными, а талию стройной. Куртка не должна быть мешковатой или слишком тесной. Прилегание куртки к вашему телу зависит от того, как вы собираетесь ее носить. Если вы хотите легкую куртку, чтобы накинуть ее поверх футболки прохладными летними вечерами, то выбирайте плотно прилегающую к телу куртку с легко застегивающейся молнией. Если вам нужна куртка под осень или зиму, под которую вы можете надеть свитер, убедитесь, что есть место для нижней объемной одежды. Если вы много времени проводите в тренажерном зале, то покупайте размер побольше, чтобы не было тесно. Можно попросить портного сузить область талии. Далее рассмотрим длину рукава. Если рукава ниже запястья, то нужно их ушить, либо выбрать другой размер. А если выше, то куртка вам мало. Идеальная длина будет находиться между костью запястья и первым суставом большого пальца. Длина рукава до кости запястья будет лучше смотреться, когда руки опущены, и до сустава большого пальца, когда руки вытянуты. Вы должны сами решить, какой образ предпочитаете. Следующая ширина рукава. Если рукава пиджака выглядят как крылья, то ищите более тонкий крой или укоротите. Если рукава узкие и ограничивают ваше движение, то увеличьте ширину. Идеальная посадка будет сидеть близко к руке, но все равно обеспечит хороший диапазон движений. Далее поговорим о об общей длине. Выбор длины куртки зависит от ее типа. Джинсовые куртки. Бомберы и куртки Харингтон должны заканчиваться прямо под линей пояса. Если куртка простирается до середины ширинки или длиннее, значит это не ваш размер. Если она заканчивается выше линии пояса, то она короткая. А плачи куртки сафари будут длиннее длина до середины или нижней части ширинки. А что насчет спортивной куртки или кожаного блейзера? Они должны быть достаточно длинными, чтобы прикрыть ягодицы, а длина легкого пальто или дождевика заканчивается на середине бедра. Какой ваш любимый стиль куртки на осень? Дайте мне знать в комментариях. Когда вы нашли куртку с идеальной посадкой, как насчет джинсов? Посмотрите это видео, где я собираюсь показать вам, как подобрать идеальную пару джинсов.